Для получения двойного суперфосфата минерал фосфорит массой 167 грамм, содержащих 25% примесей, обработали раствором фосфорной кислоты. Реакция протекает с выходом продукта в 80%. Рассчитайте площадь в метрах квадратных, на которой нужно осуществить подкормку растений полученным количеством удобрения. Если норма внесения фосфора в таком случае составляет 8 грамм p 2 5 на 1 метр квадратный. Очень часто в задачах на удобрение э, пересчет фосфора используют именно на его оксид P2O5. Мы с вами сейчас посмотрим, как это все решается. Для начала минерал фосфорид... Это фосфат кальция с какими-то примесями. То есть мы изначально имеем ну, грязный, можно так сказать, или технический кальций-3, по-4 дважды. При этом масса всего вещества 167 грамм. А массовая доля примесей 25%. Первое, что мы можем с вами сделать, это найти массу чистого нашего 2 у 5 167 я домножаю на 0,75, то есть 75 процентов чистого и я решаю в долях получается у нас таким образом 125 целых 25 грамм и у нас сказано что этот чистый уже фосфат кальция обработали раствором фосфорной кислоты. И здесь нужно помнить, а что же такое двойной суперфосфат? Двойной суперфосфат можно запомнить таким образом, что у вас здесь будет и два протона водорода и две вот эти группы HPO4 минус. При этом нам нужно уравнять наши вещества. И я вижу, что кальций-3 по 4 дважды относится к нашему двойному суперфосфату 1 к 3. Есть два варианта решения этой задачи. Покажу первый, который чаще всего используется в школе, а потом покажу второй, который, ну, скажем так, немножко быстрее. Если бы мы решали в школе, мы бы находили химическое количество кальций-3 по 4 дважды. И это у нас 125%. Целых 25 сотых грамма мы поразделили на малярную массу 30, 310 грамм на моль. Получилось бы у нас 0,404 моль. За счет того, что соотношение 1 к 3, химическое количество кальций H2 по 4 дважды дигидрофосфата, кальция 0,404, я домножу на 3. А также у нас сказано, что выход продукта 80%, значит я домножу еще на 0. 8. При этом химическое количество 0,97 моль. И здесь на самом деле второй процесс будет одинаков, но запишем все по отдельности. То есть можно сказать, что в нашем кальце h 2 по 4 дважды содержится два атома фосфора. Так же, как и содержится его... В одной молекуле по 2 o 5 То есть соотношение нашего кальция h 2 по 4 дважды к p 2 о 5 на самом деле 1 к 1. И что же мы с вами в таком случае можем сделать? Если вот этого 0,97 моль, то и p 2 о 5 тоже будет 0,97 моль. Тогда мы с легкостью можем найти массу P2O5. 0,97 моль. Я умножу на молярную массу. 142 грамм на моль. Получу при этом 137,74 грамма. Для того, чтобы найти площадь, да, я 137,74 разделю на 8, да, то есть соотношение. И получу 17,2 метра квадратных. Ну, ответ у нас будет просто 17. Каков второй вариант? Значит, что мы с вами можем сделать? У нас соотношение кальция 3 по 4 дважды к нашему непосредственно кальций H по У4 дважды, как 1 к 3. А дальше можно сказать, что соотношение следующего будет к также 3 по 2 У5. То есть на самом деле 1 к 3. Что же мы с вами можем сделать? То есть я уже понимаю, что у меня 1 к 3, P2O5. И наш суперфосфат меня здесь на самом деле особо не интересует. Можно посчитать по малярной массе. Значит, малярная масса кальция 3, P4 дважды мы уже с вами знаем 310 грамм на моль. Малярная масса P2O5 142 грамм на моль, но у нас их три молекулы. Вот я это домножаю. Далее, масса 3 ПО4 дважды у меня составляет непосредственно 125,25 грамм. Масса непосредственно П2О5 это х. Но нужно учесть еще следующее, что переходит только 80%. Тогда масса П2О5 у меня будет равна следующему. 125,25 умножить на 142. Умножить на 3, умножить на 0,8 делить на 310. Ну, и сейчас давайте с вами посчитаем, чему это будет равно. То есть этот способ он уже для тех, кто примерно представляет, что из себя будет представлять постепенно при всех вот этих форм. Получается у нас следующее значение, 137,694 грамм. Теперь возникает вопрос, а почему же масса отличаются? А за счет того, что мы здесь округлили только единственный раз. А когда считали в первом варианте, мы округлили здесь, мы округлили здесь, округлили здесь. И в итоге три раза округления у нас дает вот такую разную величину. Но если мы посчитаем площадь по второму э, варианту, 137,694 разделю на 8, у нас особо вариант не поменяется. То есть все равно будет 17,2 и все равно ответ будет равен 17. Но второй вариант, он более точен. То есть здесь мы не делаем ряд округлений. По какому способу решать, это уже как вам нравится. Но второй вариант, он более Быстрый для продвинутых и с меньшим количеством округлений. Но в итоге все равно ответ получается 17.